Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в эфире у нас политик, бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Илья, привет! Добрый день! Тема у нас сегодня интересная. Дело в том, что 24 июня Центр Сберкома Исключил из федеральной части предвыборного списка КПРФ Павла Грудинина, бывшего кандидата в президенты Российской Федерации. Одновременно с этим происходит странная история с, со скандально знаменитым депутатом Бондаренко, которого сейчас вызывают в полицию по некому делу об экстремизме. Сам Бондаренко считает, что посредством этого дела его будут снимать с предстоящих выборов. Ну, а мы сегодня хотим поговорить на эту тему с нашим гостем, который в прошлом имел непосредственное отношение к КПРФ. А ты не напомнишь, кем ты там был в КПРФ или я? Я руководил информационно-технологическим центром. Я отвечал за избирательную кампанию в 2003 году, вообще за обновление партии, вот все, что с этим связано, за партийный интернет. Ну и напомню, что Илья был также одним из основателей и руководителей Левого фронта в России. И до сих пор тесно связан с левыми силами и придерживается левых взглядов. Вот почему интересная его точка зрения. Илья, скажи, пожалуйста, что такое происходит, чем так напугали власти, казалось бы, безобидные Грудинин и Бондаренко? Ну, во-первых, совершенно не безобидные и один и другой. Э, то есть, э, с э, Грудинином власти уже поняли ту ошибку, которую они совершили, когда он выдвигался в президенты, потому что ну, предполагалось, что это будет повторение сценария с Харитоновым, такой аграрий, чуть-чуть дремущий, значит, который заменит э, Зюганова, э, освободит его от необходимости участия в качестве спарринга партнера, но ну, и оживит тем самым избирательную кампанию. А у него вдруг попер рейтинг причем попер так по настоящему вот, совершенно не так как это было у харитонова который набирал меньше э, чем набирал зюганов И... Это на самом деле, в общем, изначально можно было предположить, потому что Грудинин, ну мало того, что он внешне хорошо достаточно выглядит, такой абсолютно нормальный продвинутый парень, вот, но и Грудинин очень точно попадает в то, что востребовано на данный момент российским, как это Сурков говорил, глубинным народом, потому что он такой классический социал-демократ, точнее даже, я бы сказал, не социал-демократ, а такой народник. В его совхозе все были счастливы работники, потому что все прибыли распределялись между всеми. Он успешно сопротивлялся, будучи там в ближнем Подмосковье, поглощению со стороны всяких риэлторов, которые пытались там торговые центры на его территории строить. Он создавал социальную сферу устроил жилье, детские сады, школы для, для своих людей и это все видели, поэтому он такой, я бы сказал в хорошем смысле слова, там Лукашенко лайт, да, то есть вот такой значит хозяин, но который при этом не под себя Гребет, а с людьми делится, и все, в общем, понимали, что то есть, при нем не будет никакой там новой приватизации, вот этой всей неолиберальной политики, которую э, ведет путинское э, правительство, там, вывоза капитала на Запад и так далее. Поэтому в эту сторону власти и начали с самого начала бить. Они, э, во-первых, э, ну фактически развели его с женой. Это, конечно, то есть является там, чекистской операцией, чтобы их рассорить и сделать жену врагом, а потом через жену начали как раз обвинять его вот именно вот в том, что он значит, не здесь и, и, и не для людей, а на самом деле для себя и на Западе, что он в этом смысле ничем не отличается от э, э, власти имущих, которые находятся в Кремле. То есть это была основная линия которая против него раскручивалась, но тем не менее в пиаровском плане было видно, что это все равно очень плохо прилипает, и поэтому надо было его снимать. И вот, соответственно, с тех пор уже Грудинин пытался стать этим самым депутатом Государственной Думы. Его на место я не помню освободившегося, по моему. Алферова, да, когда Алферов умер, то его пытались на место Алферова в Думу завести, соответственно, власти не дали вот сейчас выборы, хотя я думаю, что сейчас там скорее Зюганов предсказывал вот все то, что будет происходить, и для него эта ситуация на самом деле очень выигрышна, то есть он с одной стороны не пропускает Яркова Власти. Он, власти не пропускают яркого человека в Государственную Думу. В то же самое время все плюсы от его участия несостоявшегося в избирательной кампании КПРФ получает. Потому что люди же знают, что его выдвигали. Причем выдвигали значит, на одном из центральных мест. Поэтому все плюсы его рейтинга. КПРФ получает лишний раз, показывает, что она настоящая оппозиция, видите, власти с ними борются, снимают людей, там, значит, и она, она настоящая, значит, сопротивляется Кремлю, Кремль с ней борется, вот, и, так в общем, одни плюсы для, для нынешней КПРФ. С Бондаренко это еще в большей степени так, потому что если Грудинин, ну, он такой... Человек, который, ну, в целом, наверное, он более радикален, чем руководство КПРФ, но не очень сильно. Он все-таки предприниматель, и он такой по психотипу достаточно спокойный парень. Точно совершенно не революционер. Вот Николай Бондаренко, саратовский депутат, он как раз такой шебутной, революционно настроенный, очень активный. У него самый популярный блок среди всех левых с -то миллионами подписчиков, да, то есть, ну, то есть это в этом смысле такой Навальный на левом фланге, да, то есть вот с точки зрения своего медийного потенциала, и самый большой его грех как раз то, что он вот там с Навальным и вообще со всякими радикальными оппозиционерами с других флангов тоже хочет дружить, и это, конечно, его для Кремля делает абсолютно неприемлемым в качестве депутата, и я думаю, что там просто хотят не рисковать, да, чтобы вот такого рода людей не было в составе Государственной Думы. Он же еще поднялся на том, что он делает там стримы, ролики из зала Саратовской областной думы. Ну а вот если это еще будет происходить в Государственной Думе, он еще говорливый, он постоянно выступает, он постоянно критикует, он, соответственно, не стесняется в выражениях, там и с матерком может, там и все прочее, вот, ну, властям это совершенно не нужно в здании на охотном ряду, поэтому там на всякий случай. С Бондаренко понятно, но Грудинина прессуют довольно давно уже. И ты действительно напомнил о том, что у него был высокий рейтинг. А ты не помнишь, сколько он набрал на президентских выборах? Я не помню, сколько он в итоге набрал. Я знаю, что мочить его начали тогда, когда его рейтинг перешел за 20, потому что, собственно, для Кремля было комфортно, чтобы он находился в пределах 20%, а там, значит, ну, все уже прогнозы, которые я видел изнутри, значит, так скажем, околовластных социологов были то, что ситуация вообще обрушивается во второй тур, он там набирает больше 30% в первом туре, и поэтому собственно его начали мочить, насколько я помню он закончил меньше, чем с 20%, но это вот в результате просто там сверхъестественного мочения. То есть, А как ты сам считаешь, мог ли э, Грудинин попасть во второй тур? Есть ли у него вообще потенциал, например, выиграть выборы у Путина? Ну, я имею в виду, выиграть формально. Мы понимаем, как выборы происходит реально в Российской Федерации. Ты знаешь, сложный вопрос. То, что вероятность второго тура была абсолютно реальной, это, э, на мой взгляд, несомненно, собственно, именно поэтому Кремль и действовал. Потому что о всем остальном им было бы довольно все равно сколько бы он добрал, там 15 или 25, если нет опасности второго тура, да, значит, они так жестко и радикально начали действовать против кандидата, которого они сами же согласовали, что очевидно, что Зюганов это не выдвигал самостоятельно, а согласовывал эту кандидатуру в администрации, наверняка самому Грудинину давались определенные гарантии о том, что ты иди, значит твой бизнес там не там и, и все прочее, я тоже не думаю, он, еще расскажу, он разумный человек, то есть, вот, серьезный достаточно я не думаю, что он бы там, сломя голову, просто бы пустился в авантюру такую опасную, да, то есть после которой можно, можно лишиться всего. Поэтому я думаю, что гарантии давались, но, но соответственно, кинули, да, потому что э, испугались. Единственная этого причина это, это был э, высокий рейтинг. А в принципе, э, ну, я всегда э, был при такой точке зрения, что, грубо говоря, конкретный там Александр Григорьевич Лукашенко у Путина выборы выигрывает я не знаю там, изменилась ли эта ситуация после протестов 2020 года это там, предмет для отдельного там, исследования замеров там, там, фокус групп и так далее но э, мое такое внутреннее чувство говорит о том что вряд ли это сильно изменилось потому что опять таки наш глубинный народ то есть он не очень будет переживать из за разгона людей на улицах как он не переживает сейчас да, из за того что происходит в россии на, этом, на эту тему они гораздо больше переживают относительно вопросов социальных относительно того чтобы вот, там, эту приватизацию приостановить а лучше то чтобы вернуть ее назад значит, олигархов посадить вообще всех приструнить и чтобы все таки приоритеты Социальные политики государства были, были повернуты. Это не по остаточному принципу пофинансировалась там и медицина, и образование, и так далее, а, а наоборот. И, собственно, Беларусь именно так. И в совхозе у Грудинина именно так. Поэтому потенциал Грудинина, я считаю, он очень э, высок, если его Кремль не сможет эффективно забросать грязью вот в связи с этими всеми офшорными счетами. Но пока на самом деле не похоже. Если бы это было так, я думаю, что его бы сейчас не снимали. Ты сказал интересную фразу. Конкретный Александр Григорьевич Лукашенко выигрывает у Путина. А что ты называешь конкретным Александром Григорьевичем Лукашенко? Ну, я просто имею в виду, что есть собирательный образ Александра Лукашенко, как вот успешного социально ориентированного директора совхоза, и, собственно, Грудинин, это такой же ага. Лукашенко, ну вот немножко light. Да? То есть, То есть он, русский вот, Лукашенко, да? Да, да, что вот он такой вот, такой же, как Лукашенко, но без вот этого вот, значит, авторитарного жесткого флера. Но я говорю, что и даже просто сам по себе не собирательный, а конкретно Александрович Лукашенко, который возглавляет Беларусь, если он э, вот будет это объединение Беларуси и России, которого так жаждет э, Путин, если оно все-таки состоится, то если он не сможет добиться того, чтобы Лукашенко не баллотировался на там, грубо выборы объединю, главы объединенной страны то у Лукашенко есть большой шанс победить Путина. Именно поэтому, на мой взгляд, до сих пор этого объединения не произошло. То есть Путину надо Лукашенко именно что отжать, чтобы он не смог претендовать на позицию объединенного лидера. Ты на первых минутах нашего разговора интересную фразу сказал. Ты сказал, что Грудинина такой... А Лукашенко лайт по-моему, да? Да. А тебе не кажется, что на самом деле Грудинин это Сталин лайт, ведь в стыдности он не раз подчеркивал, что он уважает Сталина, никогда не отказывался от сталинизма, да и КПРФ в целом, от которой идет а Грудинин, тоже придерживается в защитной степени сталининских взглядов. Нет, я так на самом деле не считаю. Но все-таки, во-первых, мы, как и, и, и знакомые, я внимательно слышу, что он э, говорит. Да, КПРФ это действительно абсолютно сталинистская партия, это ужасно, это была одна из главных причин, по которой я оттуда ушел в 2007 году и перешел тогда в справедливую Россию, которая выглядела как напросто левая партия без национализмов, сталинизмов и так далее. То, что из нее стало позже, как бы это другой вопрос, но тогда она выглядела очень такой широкой левой платформой. КПРФ же, она такая очень действительно там э, с капустой в бороде, она все-таки такая национал-социалистская партия, да, вот в прямом абсолютном смысле слова. То есть я, я не считаю КПРФ на самом деле левой силой, да, она, она с моей точки зрения скорее как раз э, правоконсервативная э, э, сила, то есть у нее левая повестка в экономике, но там, где это имеет значение в политике, она сила правая. Но Грудинин гораздо более в этом плане умеренный человек. Он просто политически недостаточно образованный, я считаю. Он, он никогда не делал свою карьеру политика. Для него самое главное это как раз вот экономика, социалка, вот как люди вокруг него живут. А во всем остальном, там, в истории, он в значительной степени живет какими-то мифами, стереотипами, он в этом смысле действительно представитель этого самого глубинного народа. То есть что такое для него Сталин? Ну, при нем цены снижали, в войне выиграли, порядок был в стране, то есть не воровали, значит, на Запад деньги не вывозили. Вот, то есть в этом смысле он сталинист. А то, что вот были все репрессии и весь тот ужас, который творился, я не думаю, что Грудинин... Его поддерживает и сам бы что-нибудь подобное делал. Он, он очень умеренный человек, есть такие люди, и внутри КПРФ, и не внутри КПРФ, которые являются вот в самом плохом смысле слова сталинистами. Вон там не знаю, Захар Прилепин, который э, сейчас идет в стройке Справедливой России, вот он, на мой взгляд, сталинист в плохом смысле слова. И это как раз доказывал своим участием в военных действиях в ДНР и ЛНР. А... Грудинин нет, он, он такой, он, он действительно лайт. Но может быть это все-таки запрос, может быть, тяг к Грудинину, к подобным персонажам, к партиям, которые представляют подобные персонажи, это все-таки запрос общества на нового Сталина, пусть в варианте лайт и пусть в том варианте, как о нем думают люди, а не таким, каким он был на самом деле. Ну вот как он думаю, да, возможно, ты э, прав, потому что, то есть это... Э, на мой взгляд, не запрос на конкретную фигуру Сталина, это просто Сталин, наряду с такой фигурой попадают в одну и ту же нишу да, человека, который заботился о людях, вот что самое важное, да, который поддерживал в обществе социальную э, справедливость, который действовал в интересах своего народа, потому что э, Путин, сколько бы он ни рассказывал о том, что вот он значит, за Россию поднимающийся с колен, но люди-то знают, что это не так. То есть, с одной стороны, Э, так скажем, конфронтация с Америкой, она нравится большинству россиян э, и вообще с Западом. Тут как бы никакой, никаких сомнений нет. Но они как раз Путина обвиняют в том, что это в значительной степени показуха. То есть, э, да, мы, значит, там что-то такое э, задираемся, что-то такое говорим, но где счета находятся у, у нашей элиты? Да? То есть, э, э, где их дети живут? Да? Там куда направлены... Их устремления. Вот же э, в чем основной вопрос. А в случае с Грудининым понятно, что он э, как раз органически не тот человек, который будет здесь там, в России воровать и на, Запад, э, и на Запад вывозить. И вот это вот является его э, основным преимуществом. Это то, что его в, глаз, в мозгах у людей э, роднит с тем самым Сталином. Ну, действительно, в общем... Представления наших граждан они, они часто очень наивны и далеки от реальности, если бы там по телевизору бы показывали э, все те ужасы, которые тогда были и объясняли бы, то есть, вот э, значит, что на самом деле, э, что на самом деле было, было тогда, но это был бы другой вопрос. А так они только то, что народная память сохранила, а народная память сохранилась скорее хорошее, чем плохое. Получается, что и конкретно Лукашенко и новый Сталин у Путина выборы выигрывают. Они, нет ли здесь угрозы в будущем возникновения еще большего авторитаризма, чем есть сейчас, когда наконец-то эти чаяния народные реализуются и к власти может прийти чек гораздо более жесткий, чем Путин? Угрозы есть, я с тобой полностью согласен. И... Определенные претенденты такого типа, такого типажа э, у нас присутствуют. там Всякие условные вот, стрелковые Прилепины там, и так далее. Они, они, они присутствуют в картине. И это одна из тех вещей, которая в значительной степени стабилизирует э, путинский режим. Потому что когда наш коллега Ленин Борисович Невзлин пишет статью про Кириенко, и в ней говорит, что может быть это меньшее зло, Значит, Кириенко после Путина, Кириенко в качестве преемника Путина, он на самом деле отражает чаяние довольно большого количества российской элиты, которая боится вот этого самого глубинного народа, который не хочет, чтобы он значит, там распоясался и привел того лидера, которого он действительно хочет, потому что они очень сильно боятся, что этот лидер будет для них еще хуже. На самом деле Грудинин Опять-таки он опасен для Кремля еще и тем, что он в некотором смысле является э, таким компромиссом э, между вот этим самым там, народным кандидатом и элитным кандидатом, потому что он все-таки в конечном итоге он предприниматель, и он знает эти правила игры, он э, успешный предприниматель э, даже, даже вот в ситуации тех реформ, которые происходили в стране, то есть он не является человеком, с которым придется говорить на другом языке, потому что с условным Прилепиным или Стрелковым, там, условному там, Фридману или Потанину найти будет общий язык, конечно, гораздо труднее, чем условному Грудинину. И поэтому Грудинин в этом смысле для них может быть компромиссом, так же, как для них может быть компромиссом, не знаю, Ходорковский, да, то есть как -то мостиком из одного, из одного в другое. Но для них совершенно неприемлемы э, вот э, такие э, более дремучие, что называется, более жесткие кандидаты. А как ты оценишь перспективы самого Захара Прилепина? Ну, к сожалению, достаточно высоко я их оценил. Вот человек яркий, язык подвешен. Вот в востребованный психотип он очень хорошо попадает. Его эти вояжи, так называемые ДНР и ЛНР, они безусловно в глазах людей добавляют, потому что вне зависимости от отношения к этим ДНР и ЛНР Люди понимают, что вот человек там, значит, был всерьез, там, был готов стрелять врагов, которых он видел, готов был сам проливать свою кровь. Ну, то есть, что, то, что парень такой, значит, типа, серьезный и так далее. Но, конечно, ту политику, которую он будет проводить, это кошмар и ужас. Это, ну, собственно, он верный птенец НБПшного гнезда. Я тоже всегда это, в общем, говорил нашим другим коллегам в, в, в лице, там, Гарри Кимовича, например, Каспарова, то есть, вот, потому что вся коалиция, другая Россия с нацбулами, да, это, ну, не просто союз уже с ежом, да, то есть, вот, а это э, э, союз людей, которые совершенно противоположные политические взгляды, устремления и чаяния, вот. правда, НБП от этого союза пострадала больше, чем либералы, да, то есть, потому что у НБП было какое-то там, значит, лояльное, Клиентела, которая ужаснулась от того, что их вожди ходят вместе с либеральными деятелями, против которых они настолько сильно и жестко настроены и, соответственно, разбежались. Но вот эти вот осколки, которые остались, вот они там воевали на востоке Украины против Украины и против западного мира. И вот это вот Захар Прилепин и вот это многие другие такие же, они сейчас воюют в пригожинских подразделениях. И в Сирии, и в Центральной Африке. И, к сожалению, если в России будет какой-то новый кипиш, то вероятность того, что они вернутся и с оружием в руках будут отстаивать своих кандидатов, она, на мой взгляд, достаточно высока. Поговорим о реакции КПРФ на то, что происходит. На сайте КПРФ появилось заявление президиума ЦК КПРФ. Я позволю себе просто несколько цитат оттуда, потому что это очень интересно, очень яркие выражения, которые нельзя не процитировать. Ну, во-первых, понятно, что подчеркивается, что за снятием с выборов Павла Грудинина прячутся ненавистники России. А по нашей оценке заявляет, как КПРФ принято глубоко порочное, политически мотивированное решение, этот шаг будет иметь далеко идущие последствия, а дальше начинается просто политический трэш такой вот. Ты не читал ли я этого, этого заявления? Yeah. Значит, столь бесцеремонное отношение к мнению избирателей на наотмашь бьет по легитимности выборов, играет на руку антироссийским силам, по своим последствиям воздействие на, решение на жизнь страны может стать в один губетельный ряд с ельцинским запретом КПСС и расстрелом Верховного Совета. Либеральная олигархическая свора, которая захватила нашу страну в 1991 году, держится за власть когтями и зубами. Значит, именно по ее циничному заказу совершена очередная гнусность в отношении КПРФ. Ну, конечно же, их корежит от страха потерять власть и ответить за содеянное против народа, за уплывшие в офшоры миллиарды долларов, за воровство на госконтрактах, за преступную пенсионную реформу на минуточку и массовую нищету. А дальше вообще нечто. В 1991 году контрреволюция породила на свет омерзительного, уродливого и злобного паразита. Он не способен к созиданию, он может только крушить и отнимать, питаясь страданиями людей. Тот буржуазный монстр надолго присосался к телу России. Приходит время изгнать чудовище, отогнать от России его скользкие и цепкие щупальца. Вот объясни мне, пожалуйста. Все а правильно, что написано. Откуда, <смех> от, откуда, откуда такая реакция? Почему. Значит, подписано Зюганов, кстати. Да. да подписано ну, Жюганов. Откуда у Зюганова такая реакция на снятие Грудинина? Казалось бы, что ему с этого? Ну, во-первых, мне нравится, что мы на нашем либеральном канале начали обсуждать заявление Политбюро ЦК КПСС. Но оно не безинтересно, да? Да, да, да. На самом деле, если отбросить, так скажем, риторику, то есть с точки зрения стилистики, которая, конечно, там, направлена на традиционного избирателя, КПРФ, то по сути-то все правильно. То есть, вот, ну что, Путин разве не антироссийская сила, которая принимала это решение? Антироссийская. Он разве не ставленник либеральной олигархии? Ставленник либеральной олигархии, я бы еще сказал, силовой еще бы добавил к этому. Да, то есть, вот, но тем не менее. То есть, изначально просто чисто либеральная олигархия. Разве он не наследник ельцинского режима? Наследник ельцинского режима. Как тогда вся эта группировка присосалась, так она и, соответственно, держится, осуществляя свою политику. Разве Звей Грудинин не является для нее угрозой, да, является угрозой, собственно, поэтому они его и снимают, соответственно, и не пускают. Вот, то есть это все, что мы с тобой говорили, оно все так оно и есть, это, оно все и содержится в этом заявлении КПРФ. Другое дело, что, конечно, цинизм этого заявления заключается в том, что сама КПРФ является частью всего того, того же самого, что присосалось, да. Вот, просто они пытаются, соответственно, сказать гражданам, что они не такие, что они там просто камуфлируются, что они просто рыбка-лоцман. Вот. А в тот момент, когда все это значит, рухнет, вот они тогда -го -го, развернутся и тогда действительно начнут бороться за интересы трудового народа, пока главная задача сохранить партию, значит, не подвергнуться разгрому. И поэтому вот они сидят в Думе и тихо и не вякают. А, ну, то есть, тем не менее, на мой взгляд, они тем самым укрепляют эту власть, если бы они перешли бы в радикальную Оппозицию в подполье какое-то, да, то есть, или там, значит, пустили бы других людей, которые были бы в состоянии быть более радикальными. Конечно, этот режим бы пал гораздо быстрее. То есть, они помогают этому режиму стабилизировать. Безусловно, да, вот я поэтому и хочу узнать: это, это истинное искреннее возмущение, или это просто показуха? Не, ну, я еще раз скажу, то есть это же как такая маска, которая там прирастает к лицу, да, то есть то, что вначале люди, которые находятся в КПРФ, они искренне боролись против режима, да и сейчас внутри КПРФ очень большое количество э, рядовых и э, не, не, не только рядовых э, коммунистов, которые действительно... Во-первых, действительно коммунисты, во-вторых, действительно борются. Вот. Другое дело, партийная верхушка совершенно другая, да? то есть и думская фракция совершенно другая. И как раз э, в эту фракцию они сами стараются по возможности не пропустить э, чересчур радикальные элементы, которые в конечном итоге поставят партию под удар. Поэтому я абсолютно убежден, что вот это снятие Грудинина, лично Зюганова, оно выгодно. И они ставили его в список, понимая, что, скорее всего, он будет э, снят. Потому что что изменилось, и совсем недавно его уже не пускали в Государственную Думу? То есть они же не идиоты, они же понимают, что власть эту позицию никак не меняла, и она будет и дальше ее продолжать ровно в том же самом э, ключе. И только что происходили там внутрипартийные э, разборки, когда там... Ну, того же вражкина который ну, многие почему значит, там, либеральные наблюдатели там, называют там, там, чуть ли не навальниистом каким то значит, светлыми силами внутри кпрф он такой же абсолютно партийный бюрократ как в общем, и все остальные когда-то подавал большие надежды он из того же самого саратова что и значит бондаренко и что этот самый володин с другого, с другого фланга. Ну, он, он подавал большие надежды, поэтому был взят в Москву, кстати, по моей инициативе в свое время, сделал партийную карьеру, но потом с чисто внутрипартийных разборок значит, выпал из такого мейнстрима, начал искать другие опоры, вот эти опоры начал искать на улицы, это безусловно позитивно, но только не надо приписывать ему тех взглядов, которых у него нет. Это сугубо внутренняя, внутрикопроефная политическая борьба. Там много претендентов на власть после Зюганова, все понимают, что Зюганов, наверное, скоро уйдет, наверное, станет там почетным сенатором в Совете Федерации может быть каким-то другим способом и как бы все вот ждут вот этого последнего рывка для того, чтобы возглавить партию после него. Ну и напоследок такой вопрос. Как ты оцениваешь теперь шансы КПРФ и другой схожий с ними сросшийся Мироновско-Прилепинской партии «Справедливая Россия» за правду? Ну, я считаю, что принципиально эти шансы не поменялись. Они скорее немножко вырастут, потому что ну, КПРФ получит доказательства еще раз того, что они настоящая оппозиция, что они по-настоящему борются, что с ними борются, что они вот не карманная партия. Вот видите, там Грудинина снимают, если еще Бондаренко снимут. Прекрасно еще будут обиженные интернет-блогеры, которым можно будет это, это предъявить фактически на разные эти социальные группы, на разные группы избирателей. Соответственно, будет транслироваться вот этот вот самый сигнал о том, что, видите, значит, мы, мы настоящая оппозиция. Естественно, им это, это голосов э, добавят. Ну а стратегически то, что таких людей нету, то, что и, э, там у них есть же еще, это, там есть Сергей Удальцов, да, то есть, который, э, в принципе, был бы прекрасным дополнением к той фракции, которая у них сейчас есть, но они бы его никогда бы в жизни не пустили бы. Внутрь. А тут есть тоже хороший повод, что ему нельзя баллотироваться. Но ну, Они значит, вместо него выдвигают его жену, которая не имеет шансов там, на э, э, какую-то победу у себя, у себя в округе. Но, тем не менее, имеют возможность сказать, видите, мы вот и с Левым фронтом, мы, мы вот и с Грудининым, мы вот и с Бондаренко. А еще у нас есть региональные лидеры, там, Левченко, Локоть, Клычков. Коновалов в Хакасии, по ним по всем власть как-то, значит, это проходится. Ну, то есть, чем больше вот этого оппозиционного флера, тем для них лучше, но только главное, чтобы этот флер не приводил к реальным атакам со стороны администрации президента. А Прилепинцы, Мироновцы? Ну, опять, я думаю, что Прилепин, конечно, шумный, яркий и так далее, он добавит справедливая России в принципе, потому что уж, уж больно справедливая Россия унылая партия, да, которая там не имеет какого-то лица, Крылекин сделает определенное лицо. Другое дело, что это лицо будет бесчеловечным, да? то есть вот это совершенно в другую сторону. И мне кажется чисто политтехнологически, что «Справедливая Россия», она зависит между двумя полюсами. С одной стороны, вот чистые такие национал-радикалы, они вроде как с ЛДПР. А, а значит, вот такие державники-патриоты, они, значит, с КПРФ. А, и вот этот вот образ Прилепина, он таким образом он разделяется между теми и теми. А, что будет сильнее, там, смогут ли они забрать себе немножко избирателя от ЛДПР и от КПРФ, да, то есть для того, чтобы они проголосовали за справедливую Россию. Вот в этом я не уверен, что это требует яркого э, эншпиля и требует нормального доступа к средствам массовой информации, чего нет. Вот, поэтому это может не сработать. Но в целом я все равно думаю, что им вряд ли что-то угрожает с точки зрения прохождения. Государственную Думу, они наверняка пройдут, администрация президента об этом позаботится, чтобы политическая система сохраняла вот эту свою стабильность и устойчивость. Так что я думаю, что следующая Госдума будет примерно такой же, как она есть сейчас. Спасибо за это интервью. С вами были Илья Пономарев и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Но от себя добавлю, что лично я надеюсь, что ни новый Сталин, ни русский Лукашенко в России к власти не придут. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Так, -то вы, так вы получите наше обновление. Всего доброго. Спасибо. Счастливо.